И всем привет, с вами Dark. Слушай, короче, мы будем играть в интересную игру. О, так, во-первых, сенса очень большая. Нужно ее поменять. Вот так, да? Вот, нормально. Берем фонарик. Я думаю, что для вас это слишком известная игра. О, как заводить? Найти надо топор. Найдем, короче, топор. Короче, эта игра... Наверное, где нужно бежать от пугала какого-то в виде лабиринта. Попробую поиграть. Я, если честно, в неё играл, но не в 3.0, а в 2.0. И всё. Бэхоп. Хотя он здесь бессмыслен. Здесь можно? Закрыто. Вот капец, конечно. Куда идти... Если честно, я не знаю. Но найдем. Энергия тратится. А как заводить? Давайте-ка пока что... За... Это... найдем. А! Ну сейчас полностью разрядится. Заводить-то надо. Или она сама? По-моему, нет. Ладно, ждем. А, -а, а Это надо задерживать. Окей. Тогда да, это маленько, прям вообще страшно. Так, полностью зарядили. Так, сейчас. Я хочу открыть дверь. Можно сломать стекло? Понятно. Нереалистично. Что-то открыть надо, да? Сюда, что ли, ударить? Ай-яй-яй, это очень громко. Ай-яй-яй-яй. Кремеры здесь тогда будут прям вообще адски больно. Чё-то три штучки, что ли, какие-то найти. Посмотрим, как она играется. Ага. ага. Можем в кусты, но это очень медленный способ. Нам, наверное, надо к центру. Сейчас пойдем туда и узнаем как там чё там пока что не буду использовать потому что зачем зачем это нам делать Но здесь никого нету пока что А, надо на него светить, да? Прикольно. Его можно как бы и замедлить, и полностью, чтобы он исчез. Понятно. А это ты кто такой? Ты тоже боишься света? Уходи от меня. Нет! Ай, больно. Так, ладно, я просто не понял, как в это играть. Здесь можно бегать. Можно бесконечно бегать. Если можно бесконечно бегать, то это очень даже хорошо. Ладно, берем. Ломаем. Идем. Что же нам терять? Я уже примерно помню, какой путь. Поэтому быстренько пройдемся. Ч ⁇ ж нам терять-то? Все же знаем. Это так легко. Не-не-не-не-не-не. догонишь, не догонишь. Это, блядь кто? И это все? Не, может быть, я, конечно, спидранер, но это правда все. Я что-то вообще не верю. Что-то слишком легко было. Не? Ну ладно, в принципе, скример был. Довольно-таки неплохой. На превьюшку пока что пойдет. Но... Я что, серьезно... Прошел игру так просто. Это невозможно. Может быть, свечку. Что надо сделать? Здесь пока что ничего не изменилось. Что, снова идти сюда? Нет. А что делать? Ладно. Ищем. Офигеть. Хм. Круто. А я могу прям туда запрыгнуть? Или нет? Нет, я не хочу уж терять это все. Так. Так, ну туда нельзя. А куда идти? Ну я не верю в то, что это все. делать? Ладно, в другую сторону пойду. Что-то. А, я еще не могу спиной бегать. Окей. Ну, просто бежать и все. Блин. Конечно, да. Ожидал чего-то сложного в итоге. Как всегда. Но в Ледаре, блин, конечно, да. Было сложнее найти, чем испугаться. Ч ⁇ серьезно что ли? Надо снова туда идти? Или куда-то в другое место? И зачем? Так, ладно, это весело. Это весело должно быть. Ломаем. Блять. Ладно. Ты кто такой, блин. Сронь. Да перестань-то, а? Ч ⁇ я ему сделал? Нет, нет, нет, нет, нет. Блять, кто это? Ты кто такой? Ладно. Второй раз надо. Сейчас подумаем. То есть, это рядом. Нам надо туда пойти снова. Пройдем. О. Потом назад. Но, в принципе, назад возвращаться тоже легко. То есть сложность, можно сказать, не изменилась. Только они не исчезают и все. Так. И... Блин. Чего? кто такой? А вот это страшная ебака. Которая летит. А, это по столбам. Короче, рядом с столбами лучше не находиться, я так понял. А то иначе сразу убьют. Понятно. Так, это ебака туда пошла. Значит, нам можно туда. Ладно. три, два, один. Посрать вообще. Иди ты нафиг, нет О, нет Нет, нет, нет, нет М -м -м. А как его обмануть? Он же не исчезает Кстати, там были еще какие-то челленджи. Может быть, их попробовать? Что это? Изменять нельзя, что ли? А! -а, -а. Это вообще кто? Давайте-ка этих отключим всех. Будем изучать. Будем всех и. А его нельзя, да? А -а -а. Его нельзя. <связь> У этого понятно те кто это давайте попробуем а я из прикол так надо его найти и изучить чтобы проходить его я думаю это что лабиринты Давайте просто посмотрим, к например. А, он просто телепортирует? И все. Ладно. Ну, это понятно. Этот чел вообще не страшный. Хотя можно, в принципе, и для превьюшки. А как его это... Обезвредить. Или идти типа, посветить. И потом бить. Может быть, кстати, так. Стоп, я возвращаюсь назад. Где что? Ах ты... Говнюк, а. Ладно. Вот цветочек. Ну, короче, понятно. Он телепортирует. Значит, к следующему. Да пофиг вообще. Так. Следующий идет этот пусть не будет. Этот чел... А! Я знаю, что он делает. Вот этот чел вообще меня удивляет. Ч ⁇ он делает? Что он умеет? Ч ⁇ он умеет? Попробуем. Мне кажется, он то, что его надо замедлить, а потом бить. Но, может быть, это не так. Ну посмотрим. Я думал то, что эта игра будет настолько страшна, то что прям капец. А нет. Надеюсь, я правильно иду. А где он? А. я мог. Понятно, нам надо выбраться отсюда. чтобы выбраться, нам нужно столько всяких манипуляций сделать, растениями всякими и так далее. Ну чё, появляйся. Во, во, во, во, во, во. То есть его бить бесполезно. То есть получается то, что он только замедляется. Но это сложно. Ч, если я его там увидел, что мне? придется бегать назад. Ну это, блин, да. Сложновато. А, даже можно вот так. Этого вот тоже можно. Посмотрим, что он делает. Что он умеет и все такое. Поиграли неплохо. Сейчас неплохая игра. Но. Да. Находим. А, здесь тупик теперь. Понятно. Ладно, идем туда. Потому что... А, -а, а, вот это кто. Вот это кто. Их замедлить можно, но они... Так, это было неплохо. Ну, все, это понятно. Это понятно. Как они появляются, где они появляются, это окей. Это кто? Этого я вообще не знаю. Что это? Кто это? Посмотрим тоже. А, так, получается... Ну, ладно, тоже такой же путь, наверное, будет. И проверим как раз-таки. Надо зарядить. Зарядили. И сюда. Так. Так, так, так, так, так. Ну да, тот же самый маршрут, старый такой. Все то же самое, можно просто запомнить. Ты кто? Ты кто такой? <звук> Я не знаю, кто это, что это, и... Это было страшно. Короче, от него, походу, нельзя отворачиваться. Иначе все капец будет. Ну, этого мы все знаем. Он замедляет, это тоже все знают. А что, если просто я пройду? Что случится? Давайте-ка попробую быть достижение какое-то будет типа о молодец ты прошел но будет ли все так просто это очень интересно ладно наверное на первом дефек просто всех выключим вот это вопрос невозможно и погнали Просто посмотрим, что будет. За... Но ну, и узнаем, как отсюда возбежать. Это же интереснее. Тупик. Нет, здесь все же есть и рандом, но.. У нее такой прям жесткий. Если честно. Ну, такой нормальный. Пойдет. Подойти, а к этому я прям могу притык это круто куда дальше идти дальше а я сам не знаю его можно вот так просто обойти легко легкий чел надо ё-моё жесть а это шо Ч ⁇ это ты такой? Ага, я здесь не был. Это явно. Сюда пойду. Йо-мо ⁇ Там что-то синее горит. Мне интересно. Я туда пойду. По-моему, я наоборот иду. это меня может убить или что но по звукам здесь очень легко ориентироваться правда просто кусты мешают все от сломать да или что сделать а хочу сделать Еще какой-то, блин, надо что-то сломать, да? Ладно, ищем. какой-то купол нас загнали. Нету никакого цветка и ничего нет такого. А что будет, если ничего? Блин, это странно. Ладно, ничего страшного. Пусть этот исчезнет. И что будет, если я к этой зоне прям подойду? Что произойдет? Ничего. Эй, эй, эй, эй, эй, эй! -э -э -э -э -э! Понятно, еще и в этих кустах тоже нельзя так долго находиться, иначе будет плохо. Но через них можно пройти. То есть получается то, что... Можно сократить путь до цветка. Но ты тратишь время на это все. Ну, в принципе, понятно. Увидимся в следующей серии. С вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока.